Ребята, всем привет! Сегодня настало время набивать кассеты, высаживать проросшие семена. Сейчас мы готовим субстрат. Вот субстрат у нас вот такой вот, ребята, смотрите. Вот он. Очень хороший. Вот сзади описание его. Вот, ребята, состав этого субстрата. Вот, можете почитать. Вот, ребята, я сделал такой вот субстрат. Здесь 50% вот этого торфа. В этом торфе есть извесковая мука. Есть арлоперлит, вот видите, белый. Комплексные минеральные удобрения. И набор разных торфов. Здесь я добавил, вот у меня мешок, это чернозем, в прошлом году накопали яму, для сливную, и с глубины где-то метр двадцать, метр тридцать, вот это вот земля. Здесь как бы нет корней растений, семечек, так что ничего прорастать не будет. Получается почва очень хорошая. Вот посмотрите, сжимаете ее со всей силы, и она должна вот так вот у вас рассыпаться. Я острых сортов нежелательно, чтобы она была более пористая. Почему? Потому что очень быстро будет разрастаться корневая система. Набивать, ребята, буду вот такие вот кассеты. Там у меня есть обзор этих кассет. Можете посмотреть. Ссылочку я оставлю под этим видео. Кассеты просто шикарные. Это модуль я буду их использовать. Просто бесподобные. А говорю тысячу раз, ребята, бесподобные. Купите не пожалейте. Так. Набиваем эту кассету вот, видите, вот ребята, субстратом. Набивать надо так, чтобы она была немножко тухенька. Потому что когда будете поливать, вся почва уйдет вниз. И семечка сама вылезет вверх, поднимется. Так, набиваем ее и будем высаживать. Проклювшиеся семена. Так, сейчас я это, наверное, снимать, ребята, дальше не буду. Как я набиваю, это же будет вам не интересно А уже покажу, когда кассеты уже будет полностью набиты. Вот я, ребята, забил 18 кассет. Каждая кассета по 36 ячеек. Это у нас получается 648 штук. Это 648 перцев будет у меня высажено. Вот, ребята, у меня стоят на проклевывании семена. Это вот поддоны для кассет. Вот два поддона взял. В один сложил судочки. Вот каждый судочек разделен на четыре части. И в, каждом, в каждой ячейке это определенный сорт. Здесь у меня вот в четырех поддончиках находится больше двухсот сортов острова перца. Сверху острова. Вот такие вот, видите. Оно уже начала проклевываться все. Сейчас будем высаживать. Вот смотрите, какая скорость семян. Это прошло 5 дней. Давайте я поближе поднесу. Вот только вот один, крайний вот этот вот. Это сверхострые сорта. Каролина здесь. Такие, туго схожие. Вот смотрите остальные как. Как И плохо проклевываются сорта ракота. Они очень долго просыпаются, очень долго. И точно так же потом долго прорастают с почвы могут до 20 дней сидеть и проклевываться точно так же до 15 дней вот такие вот ребята семена сейчас ребята я буду высаживать я использую, ну, можете взять там маркер, главное чтобы кончик был тупой чтобы не был острый, чтобы там не оставался воздух когда вы прикопаете присыпите землей и делаем небольшие углубления. Глубления не должны быть глубже одного сантиметра. Вот такие вот углубления. Земля обязательно должна быть немножко утрамбованная. И вот берем семена уже проклюнувшиеся. Вот у меня такая пилочка на конце, занутый кончик. Вот берем семечко, если вам видно. Видите, там проклюнулась. Вот такой хвостик как только появился, надо, надо нас сразу сажать. Вот. И положили его аккуратненько и присыпали. Так. Вот остальные то же самое. Берем. Ну пока я не поливаю почву. Я вам сейчас расскажу, что нужно будет делать. Да, сложно, конечно, когда и снимать одновременно, и это все дело раскладывать. Так так, так, так вот Оп, семечко там и аккуратненько присыпаем ее так, смотрите у меня есть проволока обычный э, электрический проволок вот он такого цвета я его использую для того чтобы, к примеру, вот посадил я ну, две штуки да, а одна ячейка у меня осталась пустая я не знаю, сажал я или нет. Я сюда э, беру семян с излишком десяток, полтора десятка. И если, например, я бы в эту ячейку не посадил ничего, вот номер, номер два, я сюда вставляю вот такую вот проволочку. Вот. Теперь, даже если когда я беру кассету, я уже вижу, что одна ячейка пустая. На ней ничего не посажено. Вот торчит вот такая вот красная проволочка. И точно так же везде. И потом я смотрю, да, номер два. Не хватает одной. Посмотрел, да. Проклюнулось. Застал, вытащил, хоп, все. Где проволочка торчит, значит эти ячейки все пустые. Чтобы вам самим не запутаться, а потом, не знаете, посадили вы там, не посадили, ждете, оно ничего не сходит. Ребята, после того, как мы высадили проросшие семена, нужно обязательно обеззаразить землю. Так как сверхострые сорта растут. Не в нашей климатической зоне Они растут в Мексике, в Индии Там бедная почва глинистая И там нет таких патогенов Которые есть у нас Если вы не обеззараживаете землю а Вот семечка проклюнулась Вы ее посадили Все, она там через 3-4 дня сгнила Почему? Потому что У нас такой тут ассортимент Всех грибков Всякой гадости Которая мгновенно повреждает Семечку Земечка не сгнивает. Я перепробовал сотни всевозможных препаратов, народные средства. Народные средства вообще ничего не работают. Все-таки, ребята, лучше пользоваться профессиональными препаратами. Это все, кто занимается теплицами, все пользуются этим препаратом. Привикур Энерджи. Он борется с черной ножкой, с корневой гнилью сложной мучнистой росой фитофтора просто просто супер действие этого препарата 14-15 дней после того как вы внесли вносить за сезон надо ну, 2-3 раза в зависимости от вашей почвы вот сейчас я посадил семена высадил которые проклюнулись и надо обязательно почву пролить сейчас я ее пролью потом где-то дней через 15-15 Слабеньким растворчиком еще раз пролью. Вот раствор на 2 литра воды, 3 кубика, 3 миллилитра раствора. Раствор довольно густой, так что шприц довольно сложно набирается. Сейчас я разведу и полностью все ячейки пролью. Все, ребята, я развел раствор. Теперь начинаю проливать. Надо пролить полностью почву всю. Хорошо, чтобы оно пропиталось насквозь. Проливаем, когда высаживаем, высеваем семена, и когда высаживаем рассаду. И уже в вегетационном периоде, чтобы ваши растения не болели, перец, вы сами знаете, болеет очень сильно, чтобы не было, как говорится, у вас танцев с бубном. Лучше, конечно, купить нормальный препарат, и нормальными препаратами пользоваться. Потому что очень много видео, в интернете всякие препараты рекламируют. Ну, честно сказать, я уже перепробовал. Ну, в общем, не знаю. Сразу хочу сказать, вот это нормальная вещь. Посмотрите, очень много видеообзоров этого препарата. Я не буду вам рассказывать, что он там может, что он ничего не может. Посмотрите, есть инструкция об этом препарате. В интернете очень много информации, так что можете почитать. Вот проливаем полностью, чтобы водичка прошла насквозь. И теперь процентов вы будете знать, что никакая черная ножка уже вам не страшна. Это профессиональный препарат. Производства. Ой, я забыл производства. Байер. Да, да, производство Байер. Очень хорошая вещь, ребята. Так что купите. Но единственный у него недостаток. Он очень дорогой. Хотя продаются маленькие пакетики, там, я не помню, ли по 100 миллилитров. Можете купить, вам хватит, если у вас небольшое количество. А если вы выращиваете очень много, конечно, не, не хочется, когда это все дело погибает у вас. Когда начинается черная ножка или корневая гниль, особенно этот препарат нужен 100% тем, кто любит поливать Сверхострый перец довольно часто. Потом у меня постоянно спрашивают, что случилось, почему осыпаются листья, а в конце концов оказывается, что они залили его и появилась корневая гниль, и корни полностью сгнили. Так, сейчас, ребята, пролью и потом дальше покажу вам. Все, все кассеты позабивал выставил их, понакрывал поддонами сверху. В этом году, конечно, у нас будет меньшее количество рассады, так как с переездом огород не подготовлен. Единственное, что я успел в прошлом году, это привезти два громадных взяла свежего куриного помета, Мисли на огород, перекопали, ну, еще ничего нет, ни стоек, ни к чему не томаты подвязывать. В общем, в этом году, если мы все сделаем, тогда уже будем сажать большее количество. Где-то перца у меня выйдет в пределах 900 штук, томаты где-то 1300-1400. А так мы сажаем по несколько тысяч перца и несколько тысяч томатов. Так, мы теперь оставляем все это дело на проклевывание, как оно прорастет и потом покажу вот ребята прошло 10 дней посмотрите тут скоро перцы будут висеть смотрите что творится все попрорастало уже попускало листья это у меня ребята остатки это то что плохо прорастает я потом уже досажу. Вот, вот и сверхострые уже все. Вот. Тут один какой-то, а не и тот сорт. Вот один сорт у меня еще не проклюнулся. Все остальные, ребята, это не проклюнулся покупные. Ну вот такой вот лес, ребята. А вот, ребята, пустые ячейки. Это семена, которые я покупал. На этот год я взял 100 сортов. Раньше я брал постоянно в Испании, на селекционной станции. Но раньше я их брал 10 семечек, 10 евро. Сейчас подорожало по 12 евро. И то так они не продают, а только продают аграриям. У меня там родственники, так что через них мы Покупаем А в этот раз решил сэкономить и купить Ребята по 3 евро В Германии У перцеводов Ну и вот со 100 сортов, которых я купил Проклюнуло столько процентов 20 И то Там такие что ну, Вот видите, вот крайние вот Одна даже, две семечки проклюнулась Смотрите Это мои перцы пересеянные Которые я пересеваю Через каждые два года У меня все повсходило а это вот такая вот фигня. И хотя пишет, что свежий. Ну, в общем, жадный, как говорится, платит дважды. Все, больше заказывать там не буду. Прошло 4 дня с момента, когда семена проросли. Он еще некоторые он проросает, крючочки выходят. И смотрите, как интересно. У них уже появляются, ребята, смотрите, первые настоящие листочки. Всего 4 дня прошло. Вот, видите. Хотя раньше у меня <coughs> они сидели где-то еще неделю, как только вышли, пересемидольные листья, Недельку, полторы сидят. Потом только появляются первые настоящие листочки. Это быстрее всего, мне кажется, от обработки препаратом. Вот смотрите, видите? Вот смотрите, какая у меня температура. Сейчас вам покажу, будет видно, надеюсь, или нет. Сейчас посмотрим, как она на градуснике плохо видно. О, о вот так. О. 28 градусов, ребят. Это при Викур Энерджи. Энерджи. там приписывается, что он стимулирует рост рассады. Вот видите, только проклюнулось несколько, это же я показываю вам по прошествии четырех дней. Вчера они тоже были такие же точно. Да. Будем экспериментировать, будем пробовать. Вот, ребята, прошло 27 дней. Вот такая вот у меня рассада. Здесь у меня декоративные сорта. Вот это вот маленькие все. Это декоративные, низкорослые. Вот это вот высокорослые идут у меня. Вот тоже низкорослые. Здесь вот тоже высокорослые. Вот так, ребята, у меня растет рассада. Ну, тебе осталось только ждать момента пикировки пропикируем рассаду ну потом уже покажу вам дальше как она будет выглядеть вот такие вот красавцы